Первый случай сталкинга. Стою на остановке, жду автобус. Вижу, ко мне направляется в очень решительном виде одна женщина. Мама одного столкера, которую я увидела однажды, потому что он, этот столкер, который я видела мне часто, очень передо мной, ну как он, переходил мне дорогу, демонстрировал свое присутствие всегда. И у него лицо очень лицо до да, убийцы, короче, знаете, такое челюсть вперед, не улыбается никогда. Вот, и он преследовал меня некоторое время, несколько раз. Вот, потом я его увидела с автобуса, в автобусе с его мамой. Он, значит, что-то ей нашептал, типа того, показывая на меня. И вот эта женщина, значит, мама этого Столкера, сама она Столкер, идет ко мне решительно. Значит, подходит ко мне и начинает орать, что я на него смотрела, что я не могу позволять себе этого, что я, значит, он э, инвалид, а я на него смотрела, значит. Вот, она орала, потом она орала, что я должна уехать из Олби, что я должна, что что-то здесь сделаешь. В общем, все не, относя... не относящееся к ней никакое имеет значение, только мои дела, она орала во всем, начала дергать меня за руки, провоцируя меня на драку. Значит, пыталась, чтобы. Я ударила ее, вызвала драку, она хватала меня за руки и дергала. Значит, я отвела ее руки, она еще порала несколько минут и ушла быстро. На остановке была свидетельница женщина, как я только сказала, что ты столкер и твоя, твой ребенок столкер. Она сразу убежала, эта женщина. Потом, напротив, я видела наблюдателя столкеров, которые наблюдали за этой ситуацией. Я подошла к журнальному киоску и поговорила с женщиной-продавцом, которая видела все это дело. И этот же Столкер, который наблюдал на противоположной части, подошел тут же к журнальному киоску, чтобы послышать, о чем я разговариваю с продавцом журналов. Купил там что-то и ушел. Когда я к нему подошла, хотела, чтобы он был свидетелем этой агрессии в мою сторону, он сказал, что он только что пришел и он ничего не видел. Ну естественно, он не мог сказать дальше, ничего другого. Значит, вот ребята, это первая, первый столкинг. Вторая. В автобусе полупустом сидит, сидели лишь два человека, на остановке я беру этот авто, сажусь в этот автобус, поднимаюсь, и выходит этот столкер с этого автобуса почему-то, когда я уже зашла, он выходит с этого автобуса э, после того, как я поднялась, то есть сначала же люди выходят, а потом входят значит, он вышел, я сажусь и только вздыхаю, у меня задохнулось сразу же у меня в груди ком, я, я не знала, что в общем, я задыхалась просто-напросто и чтобы начать дышать, мне надо... я кашляла еще минут пять когда я выходила с автобуса, мне водитель этого автобуса, маленького автобусика, мол, типа то пожелал хорошего денька, типа того. Но я думаю, это была издевка. Многие водители автобусов рейсовых участвуют в столкинге. Их достаточное количество. Третий случай, третий случай, а это уже месяцы, которые один кричит, который делает. Так такси он ну, частный извозом занимается на перекрестке там на одном перекрестке волби значит он как только меня видит он всегда орет такси с издевкой я никогда в этом городе не взяла такси он меня знает уже годами я здесь живу поэтому он знает ну, провоцирует меня постоянно да вот и